Приветствую всех подписчиков гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я всегда продолжаю делиться с вами информацией и для любителей халявы. Заработка без вложений. Сегодня хочу поделиться с вами проектом Рекс Валет. Называется Мы торгуем. Вы зарабатываете и тут идут ежесекундно начисление прибыли. Подарок за регистрацию дают 30 долларов. В общем, зарегистрировались и все. И ждем, когда минималка наберется, Тогда будем выводить. Здесь-то все можно прочесть. Регистрация на и наипростейшая логин email два раза пароль кликайте зарегистрироваться можно конечно через соцсети но лучше вот так зарегистрироваться значит и попадаем в кабинет вот значит у меня идет баланс я только что зарегистрировалась значит ежесуточная прибыль от суммы на кошельке зачисляемая на остаток плюс 3 процента Значит, вот он мой бонус, он сразу же в работе. Вывести бонус нам никто не даст. Так что, бывает, пишут, как вывести бонус. Бонус не вывести. Понимаем это. Значит, абсолютно без вложений. Вот я зарегистрировалась, я пополнять сюда ничего не буду. Как наберется минималка на вывод – Даст вывести, хорошо, не даст. Я ничего не теряю. Так, далее, что а, в день 0.01% за друга плюс 1 доллар. Так, как повысить прибыль? Значит, к первому пополнению вашего кошелька плюс 5% за регистрацию первых. 20 рефералов плюс 50 долларов. Далее находится реферальная ссылочка. Здесь рефералы. Далее что еще? Плюс 3 доллара подарочный бонус за подписку. Кликаем подписаться. Так, куда мне переправить сейчас? ВКонтакте подписаться. Загружается долго, конечно. Так. Прилозапрашиватель на отправку сообщений. Ладно. Разрешаем. Далее. Успешно подписано. Так. Продолжить меня перебрасывает опять в кабинет. Значит, как видим, у меня на балансе стало 33 доллара. Далее на сообщество в Телеграм. Но это потом уже как бы... Я вам показала как. И опять-таки я потом подпишусь обязательно, конечно же. Далее что? А здесь идет статистика, сумма пополнений, сумма выплат пользователей, курс конвертации 1 доллар. Равен 76 рублям. Так что еще здесь? Значит, меню. Это кабинет о кошельке. Можно прочесть. О компании. Далее отзывы. Ну, значок также можно, кому какой русский, английский. Закрываем вкладку. Ну, здесь, в принципе, все довольны. Вот здесь вкладочка. Значит, ваш кабинет. Далее вывести средства. Минимальный вывод отсюда от 1 доллара. Набираем доллар. Как я уже сказала, ставим на вывод. Выведем хорошо. Не выведем никто ничего. Не теряем. Также, типа, будем выводить, кликаем, номер кошелька, сумма и так далее. Закрываем. И вот здесь платежки. Так, что еще? Вывести партнерская программа, также ссылочка реферальная. Так, служба поддержки, история операций у меня как бы здесь и нет. А, ну здесь вот то, что я бонус получила, пополнение, ну и все такое. Так. Настройки и авторизация здесь нет ничего такого, можно подключиться, авторизация как бы я этого делать не буду. Что еще здесь у нас? Как работать и зарабатывать, о компании вопросы, ответы, контакты, ну и все. В ваш кабинет. Возвращаюсь. Вот такой вот проект. Кому интересно, заходите. Неинтересно, пройдите мимо. Если вы будете сюда депонировать, так как это инвестиции, естественно, это наш свой страх и риск. Я не собираюсь сюда ничего заводить. Буду работать абсолютно без вложений. Вот. Наберу минималку, поставлю на вывод. Как я сказала, никто ничего не теряет. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.